Какие упражнения помогают при нестабильности? Как вы заметили, все таки нестабильность она является одной из причин смещения. Когда у нас позвонки нестабильны, то есть они у нас не могут задержаться в нормальном обычном положении, постоянно съезжают куда-нибудь, то вот это и формирует как раз-таки последующее смещение позвонка. Поэтому давайте рассмотрим нестабильность. Это состояние, когда позвонки не могут сохранять свое нормальное положение, особенно при нагрузках. Например, вы сделали какой-то наклон, чтобы поднять тяжесть, да? или, например, повернули, и в это время, естественно, может произойти смещение, потому что позвонки у вас нестабильны. И частая причина этого все-таки это слабость и растянутость связок, а также мышц позвоночника и как следствие, естественно, формируются подвывихи, вывихи и смещения. По сути, здесь восстановление будет так же, как и при смещении. Важно будет укреплять мышцы и связки, так как они в этом случае очень сильно растянуты и слабы. Обязательно нужно сначала без участия позвоночника, то есть опять-таки используем только упражнения на мышцы-помощники и только в разгрузочных положениях, и обязательно используем все-таки массаж. И желательно мануальный. Дело в том, что про, мануального, про, про мануальный массаж очень много разногласий, но все же, если вы находите медицинского работника, все-таки с медицинским образованием и с хорошим опытом, то поверьте, такой массаж будет очень эффективный и будет приносить свои положительные результаты. И обратите внимание по упражнениям. Также мы используем только статические упражнения. Упражнения в разгрузочных положениях и не используем упражнения на растяжку и с полной амплитудой. Обратите внимание, что и нестабильность, и смещение в этом случае мы не используем упражнения на растяжку, потому что вы наоборот только еще больше увеличите степень смещения или еще больше усилите нестабильность. Поэтому ни в коем случае растяжку мы в этом случае не используем. Ну, естественно, и упражнения с полной амплитудой.